Живой? Я Что-то вот не вижу вот, Что-то там проплыло Иначе, наверное, можно вообще на тягу пробовать интересно в чем он делает это что такое вот она стоит ну-ка ну подержи кабель вот так вот как есть держишь угу. тярай по-любому Вроде шевелится маленько, отсплывает Ну-ка, от белый, если Вот сейчас она у меня включена. Вот сейчас выключена. Ну. Вот максимально сейчас, как он, как диод светит. Это сейчас куда она у нас смотрит? Оху... Где-то вот, короче, ну, я вот туда пробурить. сейчас. погоди. Так, стоять-то стоит, ага, вроде. Вот он проплывает. Свалил. Ага. Ну, Куда-то теперь под тебя, <с> тебя поплыл. Как-то можно тебе пометить потом, ну и все. Белым По глубине или что? Нет, ну и по глубине и со стороны